Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube канале Inot по Сегодня у нас на рассмотрении вот такой вот замечательный триммер от Endis Endis Slimline Pro D7. Раньше мы с вами говорили про Slimline Pro Li D8, здесь у нас отсутствует упоминание Li литионных аккумуляторов, поскольку здесь более старая модель с никель-металлгидридным аккумулятором. Почему-то я не нашел его в продаже в России. Ни у одного поставщика его в наличии нет Хотя я точно знаю, что эта модель выпускалась в варианте для Европы Но тем не менее у нас он не продается Поэтому пришлось тащить из США Ну давайте посмотрим, что у нас тут Коробочка стандартная для Эндис э, Стандартный размер, в принципе Стандартная компоновка изображений В полную величину здесь у нас изображен триммер расписана комплектация и некоторые характеристики ну, здесь у нас указано что вот у нас здесь 4 насадки от полутора до 10 миллиметров указано что вот будет у нас подставочка зарядная указаны характеристики что очень хороший контроль здесь за стрижкой что относительно высокая скорость 5 700 оборотов что подходит только для сухих волос с мокрыми волосами не справится и что жесткие волосы им лучше не стричь, он для этого все-таки слабоват. Двигатель здесь стоит роторный. Используется Т-образный нож. Ну и в комплекте у нас помимо насадок, машинки и подставки, масло и щеточка для чистки. Ну давайте все это распакуем и посмотрим, что же у нас там внутри. Так, макулатура. К сожалению, инструкции на русском языке здесь нет. Причем дело не в том, что она из США машинка. В принципе, и для машины, которая продается в России, у Индис часто нет инструкции на русском языке. Хотя это не очень правильно и входит в противоречие с законодательством. Но тем не менее, менее как-то это так. Итак, здесь у нас сам пример. Здесь у нас подставка, насадки, кисточка. И масло хорошо убираем все лишнее с кадра и так насадки насадки в комплекте 4 штучки как мы уже говорили полтора три шесть и десять миллиметров насадки в общем-то стандартные для триммеров и Стандартный механизм крепления с защелкой в задней части, то есть на клипсе они за счет этого они держатся достаточно прочно, но самой при очень частом использовании эта клипса может разбалтываться. С другой стороны, в принципе, все триммеры они не особо-то предназначены для использования вместе с насадочкой. Подставка. Подставка, она же зарядное устройство. Она достаточно тяжелая, благодаря расположенному внутри э, трансформатору, поэтому достаточно устойчиво стоит. Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, про сам триммер. Первое, что мы видим, когда достаем его из коробки, это вот такая вот наклеечка, что прочитать инструкцию и не включать, пока он не будет полностью заряжен. Честно говоря, прям-таки вражеская наклеечка, поскольку здесь у нас никель гидридный аккумулятор, то желательно при получении эту машинку не полностью зарядить сразу же, а полностью разрядить в ноль. И после этого полностью заряжать. Тогда будет обеспечена наиболее там, ну, качественная эксплуатация данного триммера. По дизайну. Здесь каких-то ярких выдающихся черт нет. Все довольно лаконично черный корпус, в верхней части он такой лаковый глянцевый, в нижней части он такой шероховатый, да, софт-лук. Он здесь не прорезиненный, это пластик, просто такой текстурированный, чтобы меньше заляпывался и меньше скользил. В нижней части у нас здесь есть разъемы для зарядки, чтобы вот поставить его в зарядную подставочку и заряжать. Напрямую здесь заряжать от провода нельзя. Более того, в оригинале у Индис и нет этого отдельного провода зарядного устройства, а провод он вмонтирован жестко в подставку хорошо дальше, эргономика мне очень нравится как он сидит в руке этот триммер относительно небольшого размера, он относительно коротенький утолщение внизу отличный вес, отличная компоновка кнопочка под рукой кнопочка очень удобная она здесь э, с фигурными такими ну, галочками. да, Они рельефные. За них палец хорошо цепляется и не скользит. Это просто прекрасно. Ну и в общем-то добавить-то и нечего. Лежит в руке просто чудесно. Вес тот, который должен быть. Размеры те, которые должны быть. Дальше. Индикатор заряда. Индикатор заряда на машинке отсутствует. Здесь нельзя установить, сколько же нам осталось работать. Это, конечно же, минус, но с другой стороны, здесь можно постоянно хранить этот триммер на зарядной подставке, и он будет постоянно у нас подзаряжаться. При зарядке у нас постоянно горит здесь светодиод зеленым цветом. Ну, давайте я вам сейчас покажу. При постановке триммера на зарядку у нас загорается зеленый светодиод. И светодиод не гаснет по окончании зарядки. Здесь используется так называемая капельная зарядка. Это зарядка малыми токами. Она абсолютно безопасна для триммера. невозможно перезарядка. Поэтому можете его постоянно хранить на зарядной станции. И ничего плохого с ним не случится. Дальше. Вес. Весит данный триммер 139 грамм. Это в принципе... Примерно так же, как и все остальные триммеры. Стандартный вес как раз около 120 грамм. Ну, здесь чуть больше, но это больше абсолютно не во вред. Мне даже нравится, что он немножко тяжелее, чем, допустим, Эндис d 8 Нож. Нож здесь используется Т-образный, очень удобный. Им удобно выполнять какие-то мелкие работы, особенно там, там, где надо кончиком ножа работать за счет его Т-образной формы. Нож здесь можно выставлять в ноль, то есть он регулируется, можно выдвигать дальше, либо задвигать поглубже верхний нож. Это довольно удобно, но не советую вам злоупотреблять всякими регулировками, поскольку если сильно близко поставите ножи, будете резать кожу клиента. Нож здесь крепится на винтах, он не быстросъемный то есть мы не можем нажать здесь пальцем, чтобы он отчелкнулся Если мы нажмем посильнее, мы просто его выломаем вместе с болтами. Поэтому для чистки здесь производитель рекомендует использовать кисть, либо если там все очень жестко, там сильно забилось, то не снимая нож с машинки, погрузить его в масло, только нож без машинки, дать ему там поработать, и оттуда волосы все вытекут. Но на самом деле прямо погружать не обязательно, иногда просто... Достаточно налить масло побольше и при работе волосы оттуда вылетают. Но если хочется почистить как следует, можно его смело открутить, потом прикрутить на место. Ничего страшного, в этом нет. Настройка ножа при этом не собьется. Нож это хорошо. Поговорим про двигатель. Двигатель здесь в общем-то небольшой мощности, поэтому на упаковке у нас и было указано, что только для средних и тонких волос, для жестких не использовать здесь. Стоит двигатель от Мабучи мощностью 1 Вт. Это немного, но для триммера, в общем-то, вполне достаточно. Поскольку здесь нет микропроцессорного управления, как, допустим, у всех триммеров мозер, то здесь будет зависеть скорость двигателя, эффективность работы от степени заряда аккумулятора. Поэтому старайтесь держать триммер в постоянной зарядной подставке. Тогда у вас будет максимальный заряд. Аккумуляторы, максимальная скорость ножа, максимальная эффективность. Аккумулятор сделается, здесь используется никель-металл-гидридный. Его емкости хватает на целых 2,5 часа непрерывной работы. Это очень много. По факту даже немножко больше. 2,45 я намерил. То есть вот включили. Смазали ножи, включили, оставили машинку. Она проработала 2 часа 45 минут. Но последние минут 5-10, тому уже было прямо слышно, что скорость ножей упала, то есть аккумулятор подвыбился. То есть реально где-то 2,5 часа непрерывной работы. Зарядка здесь осуществляется по паспорту, который у нас лежал в коробке с машинкой, 12 часов. Если же разобрать, посмотреть на аккумуляторе, то с теми характеристиками, которые заявлены для зарядного устройства, зарядка должна вообще идти 16 часов. Это довольно долго, но учитывая то, что он у нас постоянно во время работы хранится на зарядной подставке Этих 2,5 часа у нас растягивается до бесконечности То есть пока мы там 15 минут отработали, поставили на зарядку, он у нас дальше заряжается Никель-металл-гидридный аккумулятор, установленный здесь, практически не обладает эффектом памяти Вы можете в любой момент стригли-стригли, поставили на зарядку Аккумулятор от этого хуже не станет но, тем не менее, производитель рекомендует один раз в 60 дней, то есть один раз в 2 месяца полностью разряжать машинку и после этого снова заряжать. Для полной разрядки мы сначала тщательно смазываем нож в 5 местах. раз два три 4, 5. Капаем масло, не жалим его, включаем и даем машинке поработать до полного разряда. Это те самые 2,5 часа или чуть больше. После полной разрядки Ставим на зарядку, все замечательно. Таким образом у нас аккумулятор проработает долгие годы, не придется его менять. Аккумулятор здесь стоит стандартный. Стандартный надо понимать, что это не пальчиковая батарейка. Аккумулятор в этот вряд ли купите в день, не знаю, перекрестке или пятерочки. Но это аккумулятор стандартного типа размера, стандартной емкости, который вы можете легко найти в любом магазине радиоэлектроники. Просто там принести, показать, вам его продадут. То есть с этим проблем не будет. Ножи тоже легко покупаются. С этим все хорошо. Теперь давайте поговорим вот о чем. Данный триммер мы заказывали из США. Пришедший из США, он не пригоден для работы в наших сетях. У него идет блок питания трансформаторного типа, встроенный прямо в подставку. Он рассчитан на 110 вольт 60 Гц. Если его включить в нашу розетку, он быстренько сгорает. Кроме того, здесь был блок питания внутри, наружу шел просто шнур, шнур этот был несъемный, на мой взгляд это не очень удобно, поэтому мы немножко переделали конструкцию, сделали съемный блок питания, здесь у нас просто разъем под зарядку, все стандартного размера, если зарядка сдохла, можно купить такую же за 150-200-300 рублей. Кроме того, немножко повысили ток заряда, сделав примерно в полтора раза быстрее зарядку для аккумулятора. Это абсолютно безопасно, но становится немножко приятнее работать, меньше рисков, что у вас когда-то там он разрядится, и вы не сможете работать. Назовем это у нас, ну, допустим, Endis D7 Genote постригун rigoon Edition. Собственно, все изменения, которые мы проделали. На этом, пожалуй, все. Чуть позже запилю вам обзор сравнения этого триммера и его младшего брата, его последователя, Indy Slimline pro Li D8. Если у вас будут какие-то вопросы, спрашивайте их, задавайте их в комментариях под этим видео. Также можете задавать вопросы в нашей группе ВКонтакте. Ну и Не забывайте, что все это можно купить на нашем официальном сайте enotpostrigun.ru На этом все. Пока-пока.